Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир. Я рад всем тем, кто заглянул на этот обзор и поставил лайк, независимо от содержания. В этом видео я буду рассказывать об игре AWP Evolution. Это мой первый обзор на видеоигру, так что не усните, а я постараюсь сделать видос наиболее интересным. АВП Evolution. Была разработана Angry Mob Games и издана Fox Digital Entertainment. Angry Mob Games не славится своей популярностью по вселенной Чужого Хищника. И у них только эволюция. Еще есть Predators, но это скорее насос для выкачивания вашего кошелька. Сюжет очень простой. Супер-хищники, антагонисты из фильма Хищники 2010 года, пленят королеву Чужих, чтобы использовать в своих целях ксеноморфов. В компании за хищника нам необходимо убить королеву, поставляющую яйца. В компании за чужого нам нужно убить Берсерка, вожака супер-хищника. Evolution представляет собой слэшера третьего лица, и как в любых других слэшерах, тип ведения боя рукопашный. В начале игры нам дает возможность выбирать компанию, за которую мы хотим играть первым. Только вот незадача, чтобы понять сюжет, сначала нужно играть за чужого. А в за хищника, потому что в начале миссии чужого суперхищники меняют королеву, а в начале компании хищника мы бьемся с чужими, рожденными от этой королевы. Из плюсов компании чужого хочется отметить вторую миссию, на которой нам дают возможность сыграть на первых стадиях развития чужого, как в игре Aliens with Predator 2. Во второй миссии хищника ничего особенного, тут просто надо сбежать с падающего корабля и все. Во время всей игры мы можем развивать нашего героя, повышая уровень, и покупая для него улучшения. Хотя это и слэшер, в игре есть оружие для дальнего боя, но они тратят энергию персонажей и используются только в критических ситуациях. Еще интересная особенность игры это концовка третьей миссии, в которых играя за героя одной компании, мы встречаем нашего героя другой компании. Кроме обычных уровней, в игре присутствует бонус-миссии, включая две секретные, которые открываются при сборе спрятанных предметов на карте. Чужой собирает яйца, а хищник – трофей. Аналогичная задача стояла в игре «Eliens vs Predator 2010». Про то, какие секретные миссии открывают эти предметы, я расскажу в конце видео. Для передвижения персонажа используется левая сторона экрана. Для ведения боя – правая. Кнопка «А» используется для атаки, «Б» – для защиты и прыжка. При комбинации этих кнопок активируются комбо-приемы. Когда у противника мало здоровья, можно активировать фаталити кнопкой с черепом. Во время прокачки вам также будут доступны кнопки смены оружия и спецприемов, вроде дикого режима для чужого и невидимости для хищника. <Слышленные> вот мы и подошли к самому интересному. Это редактор персонажа. В нем вы можете выбрать внешность своего героя. В редакторе чужого можно менять голову, тело и хвост. Если голова с телом ничего не дает, то от выбранного типа хвоста будут зависеть атака вашего морфа. Например, не всеми хвостами можно атаковать. Хвост из этой категории будет у вас в начале игры, так что вам следует прикупить хвост получше. Еще, если соединить части тела только определенного чужого, у него будет другая походка. Например, собрав все части бегуна или берсерка чужек передвигается на 4 лапах. Способности чужого входят призыв лица, хватов, кислота, дикий режим битвы. Редактор хищника похож на редактор чужого, только вместо головы мы меняем маску, вместо хвоста нам доступны копья и хлысты. И каким лесом копьё тут оружие ближнего боя? Хищник использует копье в основном для метания. В оружие хищника входит также плазменная пушка, мины и сетка. Все по классике. А вот то, что меня не радует, это то, что не все брони хищника дают невидимость. Предметы в редакторе достаточно дорогие, для этого разработчики предусмотрели донат. Это что, донат в одиночной игре? Я то думал, что я жматы. Качество графики для мобильной игры достаточно хорошее, отражение металлоэффекты, хотя в трейлере графон был гораздо лучше. Модели прорисованы отлично, особенно модели чужого. Отдельно хотелось бы отметить то, что портит игру до нельзя. логика в игре отсутствует напрочь. Герои игры кастрированы по сравнению с своими оригинальными сородичами, Чужой не может ползать по стенам, точнее может, но только в отведенных для этого местах. Хищник не умеет прыгать, но ему в отличие от Чужого хоть раз прыгнуть не дадут. НПС ведут себя тупо. Когда рядом ползает Чужой на стадии грудоломы, ученые дрожат как щенки, хотя на этой стадии ксеноморфы уязвимы. Как хорошо, что вспомнили про свои пестики, когда Чужой вырос. К сожалению, это их не спасло. В начале кампании Чужого, когда суперхищники принят королев, нам можно некоторое время подражаться с хищниками. Только вот толку от этого ноль, так как чтобы пройти миссию, суперхищники должны убить Чужого. И вот нафига все это... В хищнике такой проблемы нет, так как там нас могут убить не только чужие. Основной противник первой миссии хищника это Берсер. Ну, эту компанию я не ругаю, вот к ней можно хоть кого-то убить. Но вот вторая миссия хищника это полный бред. Вместо того, чтобы вооружиться по-мужски со своей броней и пушкой, наш алкоголик за рулем берет пару лезвий и прямо в труслях валит с корабля. Вот пример, вы военный, ваш вертолет падает. Что вы делаете? Надеваете броню, берете пулемет или футболки с парой перочинных ножей. На врага бросаетесь. думает, ответ очевиден. Ну, я про вертолет, а в игре корабль, которому еще с орбиты падать еще долго. Так что вооружиться хищник бы успел. А может причина в том, что вооружение хищей очень дорогое, а хищнику нашему еще не заплатили. Вот и одеть нечего. И возможно это причина, по которой берсерк пошел в криминал. Возможно, что разработчики намеренно устроили кризис на планете хищников, чтобы составить их играть в своей игре. Но в этом нет никакого смысла. А это значит, что... Это ничего не значит. Еще я не понимаю, если королева ксеноморфов плену суперхищников, каким образом игрок чужой не находится под влиянием королевы. У него же есть какая-то магическая защита, точно так же можно сказать про других чужих. Также в игре идет настоящее ущемление прав хищников. Если чужому достаются всякие плюшки, хищников тут едут по всем статьям. Чужому дали отличную миссию с развитием до взрослой особи, а хищника разделили до трусов. Чужой может иногда ползать по стенам, хищник жизни ни разу за игру не прыгнул. И даже компания чужого длиннее, чем у хищника. И вот что я хотел показать в начале: скрытый бонус миссии. Итак, в скрытые бонус миссии чужого нам дают возможность поиграть за саму королеву. Где вы еще такое видели? А миссия хищника... Это мини-игра в стиле фрукт-ниндзя. Ага, чё, нормально? Хотя что можно говорить о разработчиках, которые в своих артах от чужих с хищниками? Ну что ж, подведем итоги. АВП Эволюция может и не идеальная игра, а полная ляпов. Она заслуживает внимания, ведь это одна из моих любимых игр по вселенной Чужого Хищника. И пускай сейчас игра уже недоступна для покупки, еще и... Ее еще можно скачать на сайтах. Скоро я сделаю прохождение этой игры и покажу вам все уровни по порядку. Мы вместе оценим игру полностью. Также скоро вас ждет еще один обзор на сериал ⁇ Любовь, смерть и роботы ⁇ Как говорит Кентак, оценивайте, подписывайтесь и пока.